26 февраля в КФУ защитил свою диссертацию самый молодой кандидат наук в Российской Федерации Михаил Игофаров ученый степень присудили по единогласному решению диссертационного совета Института органической и физической химии имени Александра Арбузова На момент ее присуждения ученому было всего 22 года Научным руководителем стал заведующий кафедрой химического института имени Бутлерова КФУ Борис Соломонов Я буду продолжать делать то, что делал в рамках своей кандидатской э, исследования фундаментального характера, термодинамика, фазовых переходов, мне бы очень хотелось расширить то, что было сделано, вместе с теми, с кем я сейчас работаю. Вместе с Дмитрием Балматенковым, вместе с Тимуром Валяхметовым, вместе с Андреем Соколовым, ну и, конечно, вместе с Борисом Николаевичем. В то же время Дмитрий Емельянов, также будучи аспирантом КФУ, уже имеет разработки, внедренные в практику нефтяных компаний. Основная направленность нашей работы, она связано с добычей трудноизвыкаемых запасов углеводородов. Ну, соответственно, у нас ну, в настоящий момент легкая нефть очень быстро иссякает. Остается тяжелая, битумная, которую традиционными методами ну, добыть теоретически <тудно> трудно и практически ну, невозможно. Вот. Мы занимаемся исследованием альтернативных технологий, которые позволяет увеличить э, нефтеотдачу э, вот как раз-таки трудноизвлекаемых запасов и, допустим, нефти, которые невозможно традиционным путем добыть. Тема диссертационной работы Дмитрия связана с исследованием и оптимизацией технологии внутрипластового горения за счет уникальных катализаторов, разрабатываемых Казанским университетом. Все это имеет важное практическое значение для нефтяной отрасли Татарстана и России. Диссертация, конкретно которой я занимаюсь, отражаются основные химические характеристики которые мы наблюдаем при процессах горения, направления реакции и так далее, и так далее. Практическая значимость там очень э, такая направленная. Мы используем э, растворы определенных э, веществ для э, стабилизации процесса горения, для изменения температурных зон в сторону меньших температур. Там еще на самом деле очень множество факторов, но они уже э, непосредственно связаны вот, э, с химизмом э, процесса. Горения. Оба молодых ученых являются авторами большого количества высокоцитируемых статей в ведущих международных журналах. Во многом это стало возможным благодаря содействию президента Татарстана и различным проектам, грантам и другим форумам поддержки для молодых ученых. Камиль Гемоздинов, Универньюз.